Закат наш, закат наш, закат наш, закат наш, зак зак зак зак закат наш, закат так так не наш, закат я там не шам, закат я шо и шам, закат жду ленаша, закат так так не наш, закат я там не шам, закат я шо и шам, закат жду ленаша. Без аром, без аром.